<music> .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 лицея имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ. Каждый четвертый стобальник выбрал свои альма-матры Казанский федеральный университет. Вы на самом деле не просто учились, но вы еще и психологически очень хорошо подготовились сдача сдаче любых экзаменов, в том числе единого государственного экзамена, это дополнительные испытания для всех вас. Я отдельно хочу сказать огромные слова благодарности, кто выбрал наш федеральный Казанский университет.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 в этом году традиционное августовское совещание работников образования и науки прошло на площадке Международного выставочного центра «Казани-Экспо», где уже на следующей неделе состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В совещании принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шамиев, заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, мэр города Казани Эльсур Медшин. Главными в этот день стали вопросы повышения качества образования,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 Сохранил положительную динамику в авторитетном международном академическом рейтинге КОС, поднявшись на 45 позиций. Неплохую динамику демонстрируют наши ведущие вузы в различных предметных рейтингах. Напоследок были вручены государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Диана Шила, Леонардо Влетьяров, Универньюз.